почему каждый заказчик считает, что тысяча штук – это быстро, просто, легко, так же, как, кстати, считают и студенты. Либо те, кто первый раз занимается расклейкой, раскладкой. Все просто, тысяча штук это разве много? Нет, вышел быстренько, сделал. Заказчик мотивирует то, что за тысячу штук ты получишь там, допустим, 1500 рублей. Вот, студент на это покупается, идет быстренько делать. Те, кто реально обманывают, половину выкидывают. Соответственно, также обманывают клиенты. Вернее, заказчик сам себя обманывает. Нанимая либо неопытных людей, либо студентов, которые не представляют, что такое работа. Расклейщик или раскладчик. То есть, вот данная пачка, на данный момент, это тысяча. Казалось бы, небольшой формат. Не очень много Но что происходит на самом деле вот студент взял вышел на улицу и пошел клеить сейчас примерно покажу как это происходит еще штука. вышел студент пошел работать вот он прошел час работы остается много вот он прошел 2 часа работы вот прошло 3 часа работы студент думает как так, прошло 3 часа а еще половина не сделана уже надоело уже устал уже ай-яй-яй, как тяжело. И эти 1500 рублей, например, которые заказчик готов платить за выполнение своей работы, уже не кажутся столь большой, хорошей суммой. Но студент продолжает. Проходит еще час работы. Итого он уже 4 дня, часа работает. Это уже половина рабочего дня. И остается еще больше половины на раскладку или расклейку неважно. Что сделать? студентом, он выкинет, потому что он устал, потому что он не представляет, что это за такое вот, за тысячу рублей разложить такое количество Реклама. Те, кто обманывают, те, кто занимаются, ну таким, скажем так, облегчением труда, выходят от заказчика и сразу выкидывают половину. И половину в лучшем случае делают. Студенты начинают работать и, соответственно, выкидывают половину после работы. Таким образом, насколько обманывает себя тот же самый заказчик, считать достаточно просто.